Сегодня я хочу посоветовать канал своего хорошего друга, который часто принимает участие у меня в озвучке. Хонгы. Он начинающий летсплейщик, который играет в с Майнкрафт и скоро планирует стримы по игре Бэтмен с альтернативным выбором. Поддержите его лайк и подписочкой. Мишка рекомендует. Все ссылочки будут в описании. А перед началом серии рекомендую подписаться на группу ВКонтакте. Там публикуются различная информация, а также новости о выходе проектов, различные спойлеры, мемы и музыка из серий. Не забудьте жмакнуть на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Приятного просмотра! У меня появилась гениальная идея. В фильмах обычно после такой фразы происходит что-то ужасное. Герои либо умирают, либо попадают в тюрьму. Квин, ты можешь перестать вести себя как 50-летняя бабка. Так что за идея, Рубин? Давайте сходим на быстрые свидания. На какие-какие свидания? Ты никогда не слышал о таком мероприятии? Теперь понятно, почему ты столько лет одинокий. Хочешь сказать, что все это время ты цеплял девочек только в барах? В барах? Клубах? Кабаках? Бывает, и в магазине с лыжами удается познакомиться. Да, ты точно 50-летняя бабка. А где еще с ними знакомиться? Ну точно не в магазинах, где продают лыжи. Все-все. Мы поняли, что Квин идиот, который не знает, как с девчонками знакомиться. Когда идем на свидание, через пару дней. Там такой крутой ресторан, фиг попадешь без брони. Так что отказы не принимаются. А если ко мне будет подкатывать какой-нибудь гей. С тебя 50 баксов. Не будет. Для представительной нетрадиционной ориентации назначен другой день. Я за. Думаю, будет весело. Ты же все равно не отвяжешься. Хорошо, я тоже согласен. Отлично. Я пришлю вам адрес смской. Хорошо. Ладно, глупки. мне нужно в торговый центр. Робин, ты со мной? Нет, я сегодня занята. Тогда до скорой встречи. Пока, к Винни-Винни. Где Квин? Уже начинаю запускать людей. Пять минут назад написал, что подъезжает. Непунктуальные люди. Худшее, что может быть. Простите? Словил все светофоры. Ну что, мы заходим? Еще спрашивает. Чукау? Я это Николас, но для своих ник. Так как зовут? А, Робин. Ну я это спортсмен. Видишь да? Какие банки себе накачал. Ну короче, шпехнуться сразу после этой лабуд не поедем, или надо похавать зайти куда-то. Я тебе сразу говорю, у меня денег только на автобусы, и чизбургер Макдаке. Знаешь, а я тебя даже не слушала. Просто смотрела, как открывается твоя перекушенная челюсть. Я знаю, что ты боишься разочаровать меня, но я тебя успокою. Мои ожидания на твой счет и так относительно невысоки. Что, прости? Ты знала, что из одного дерева можно изготовить свыше 160 тысяч карандашей? Боже, в какой дурто у меня попал. Ты что-то сказала? Думаю, у тебя проблемы с речью. Посоветовать логопеда. Говорю, что очень интересно. А кем ты работаешь? Я занимаюсь разведением новых видов зерновых культур. Ну а ты занимаешься чем-нибудь? Хотя думаю, твой IQ ниже размера обуви. Чё сказал? Не обижайся. Сегодня такой прекрасный день, что я нахожу твою речь Приятно! Слышь ты, очкарик в бабкином свитере, Все, что ты делаешь последние пять минут, это пялишься на мои сиськи. Если твой IQ позволяет... Кто подумай, что блондинка может сделать в ярости. Слушай, парень, ты, кажется, столиком ошибся. Нет, красавчик, я пришел покорять твое сердечко. Такая милая мордашка, правда, бледная. Добавить брумяна и немного хайлайтера. Эй, без обид, но я это не из ваших. Я как-то больше по девочкам. Да я тоже по девочкам, сладкий. Моя маникюрша – самая лучшая в мире девочка. Могу записать номерок, но только после своего. Слушай. Гэвин, ну а ты зови меня Гвенни, если хочешь, пупсик. Слушай, Гэвин, когда я подписывался на эту авантюру, мне сказали, что здесь сегодня только гетеросексуальные люди. Я не гомофоб, но я бы хотел пообщаться с девушкой, а не с парнем. Ой, все вы такие. А я не понимаю, почему я не могу заводить друзей мужского пола? Всегда ползут слухи, что я потрахиваю кого-то в задницу. Мы живем в свободной стране. Для меня спать с мужчиной что-то из ряда вон выходящее. Как и твоя прическа. Но я подумал, что тебе знать об этом не стоит. Ну что, как тебе свидание? Робин. У меня тут такой смешной спортсмен был, у него так прикольно чились двигалась, будто водяной матрас. Ты все-таки говорила, что это гетеросексуальное мероприятие? Ну да, так было указано в афише. Так какого хера? Я целых 15 минут выслушивал какого-то Гвени, чья маникюрша залетела и уходит в декрет. Теперь я знаю, что такое фрэнч, шелак и прочая бабская хрень. ха ха -а, ну зато теперь мы точно знаем, что ты натурал. Я как-то это знал с самого рождения и в подтверждение спасибо не нуждался. Гони мне мои 50 баксов. Ой, да ладно тебе. Мои попытки представить тебя как альфа-самца обрушились в тот момент, когда ты расплакался на свидание с Лаурой. Да кто плакал? Ты, кто ж еще? Хотя, знаешь, я бы посмотрела на такое зрелище. Там нигде не было видеокамер, и я бы столько просмотров на ютубе собрала. Ну ты прикинь, твой IQ ниже, чем размер твоей обуви. Да он себя в зеркало видел вообще. Его девушка воображаемая, если бросит, все, никакая книжка не поможет. Да ладно тебе, если бабки есть и на лицо относительно нормальный, хватай и беги. Ты же не хочешь закончить как Виня? К Вини, хотя бы лицом вышел. Робин, понимаешь, я как солнышко. Мне нельзя просто так взять и выключить. Я должна сиять всегда и везде. Ты скорее радиоактивный дождь. Убьешь морально и физически. А парень этого даже не заметит. Робин, ты хотела помочь мне найти парня? Хотела. Ну тогда сведи меня с кем-нибудь. Да хоть с квином, все девчонки из универа уже замужем, а мы с тобой, как те дамочки за сорок стиндера общаемся с лузерами в надежде на хороший секс и дальнейшие отношения. А по итогу ни того, ни другого. Объявляем второй круг. Если вы ранее общались с человеком, сидящим напротив вас, поднимите руку, и мы произведем замену. Почему ты еще не рассказал Робин, чем я занимаюсь? А что, должен был? Я думала, ты меня недолюбливаешь. Это отличная возможность отомстить. Не сравнивай меня с собой. Просто это не мое дело. В конце концов, каждый зарабатывает как может. Я не всегда была содержанкой. В какой-то момент мне сказали, что моя квартира выглядит так, будто ее ограбили. Тогда я и поняла, что нужно что-то изменить. А как же вариант пойти работать по специальности? Мы с тобой в одном веке живем. Скажи, какой процент людей работает, ориентируясь на свой диплом? Покажешь такого, лично положу тебе в руку десятку. Ну не знаю, родители, они это знают. Погибли в автокатастрофе 10 лет назад. О, прости, я и не знал. Прими мои соболезнования что было можно, я выплакала. я продала свои слезные железы в банк органов. Разве так можно? Это была шутка, балбес. Знаешь, а у нас есть что-то общее, Лаура. Например? Я словно сошла с обложки журнала. А ты похож на того, кто использует журнал как туалетную бумагу. Смекаешь? И всегда ты такая стерва. Я люблю трех людей. Себя, меня и ту красотку в зеркале. Я считаю, это был лучший вечер в вашей жизни. Да, отец хотел, чтобы в будущем я стал гинекологом. И к чему эта информация? К тому, что я безумно рад диплому экономиста. Каждый день общаться с таким количеством женщин, у которых в голове одни шмотки и маникюры, мрак. Я, пожалуй, пойду. Потому что, знаете, я хочу быть подальше отсюда. До скорого. Спасибо за вечер. Пока-пока. Почему я несу фигню и почему ты меня не останавливаешь? Потому что в этом весь твой шарм. Ты на такси? Уже поздно, автобусы не ходят. Я живу через два квартала, поэтому дойду пешком. Может тебя проводить? все таки хрупкая девушка, одна, на плохо освещенных улицах. Ага, чтобы у тебя случилась паническая атака, если вдруг перейдем пешеходный переход на красный? Очень остроумный. Хотя, знаешь, а давай. Если на меня вдруг нападут, я сниму на видео, как ты падаешь в обморок и стану звездой интернета. Ой, Робин, ты когда-нибудь бываешь серьезный? Забыла о таком слове, как только встретила тебя. Но да я сама серьезность. Ага, большой занудный белбозвончик. Пошли уже. Если вам понравилась серия, ставьте лайк и оставляйте комментарии. Это очень стимулирует на скорейший выход серии. Также не забудьте подписаться на канал и жмакнуть на колокольчик.